Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. И сегодня мы отправляемся в модификацию под названием Wind of War New Era, что можно перевести как Война Ветров Новая Эра или Эпоха. Данная версия у нас 10 -я. предназначен мод, разумеется, для мотбейда Варбанда. Замечу причем, что версия модификации каждая, отличаются друг от друга. То есть были предыдущие версии 9, например, 8. Они очень сильно отличались от нынешней 10. Поэтому вы можете э, в этот мод играть практически бесконечно каждый раз, и используя разную версию модификации. Вообще, о чем мод, вы спросите? Э, мод, как бы сказать, направлен весьма разносторонний, потому что здесь у нас есть элементы как героев, меча и магии, так и Вселенная Вархаммера и многого другого То есть мод как бы не концентрируется на чем-то определенном Он не говорит нам о том, что это именно какая-то вселенная А потому вы можете для себя представить что угодно Либо же совершенно новую какую-то вселенную Так, собирать всех 16 нпс в таверверне первого попавшегося города Сразу же нам говорят о том, что мы можем воспользоваться такой вот неплохой фичей ну, я, пожалуй, давайте-ка, наверное, так и сделаю. Посмотрим хотя бы на внешний вид героев. <coughs> сразу же всех увидим. Причем нам сразу же говорят, сколько их всего. 16. Ну, это так и облегченный вариант собирания спутников. В принципе, правильно. Так, выберите сложность игры. Это наиболее важная опция игры. Пожалуйста, подумайте внимательно. К сожалению, нам не говорят о том, на что влияет сложность. Каким образом, что изменится. То есть, по идее, вся сложность... НПС, да, каких-то вражин Она настраивается в игре С помощью опции сложности А здесь, наверное, это может быть На то, насколько будет много врагов И на то, насколько наш будет отряд маленький ну, давайте, наверное, поставим Кошмар Я не буду ставить Армагеддон, потому что Это иначе совсем, наверное, будет худо На Кошмаре хотя бы посмотрим Выбор опции игры завершен Ну, спасибо Так, добро пожаловать в игру Молтиблейд эпоха турниров, Ну. Да, конечно, эпоху турниров здесь далековато, <с> <с> но, в принципе, описание, наверное, верно даже здесь, потому что за женщину наверняка также точно тяжело продвигаться вплоть до дворянина. Ну что же, и тут у нас есть возможность выбрать биографию персонажа. Она более стандартизирована, это уже было в некоторых модах, то есть вы здесь можете сразу же выбрать, кто у вас был отец, и сбоку биография будет выписываться по полной программе. Да, также мы можем выставить еще и расу. Здесь у нас, конечно же, помимо людей присутствуют эльфы. Есть какие-то полудемоны, гномы, вампиры и орки. Причем, кстати, что интересно, не так как в Архаммере, здесь у нас нету гномих и нету э, орчих, если не ошибаюсь, не так назывались. И нету вампирих. У нас есть полудемоны, гномы, вампиры, мужского только пола. Женского нету, однако эльфийка и, и женщина есть. Ну, не знаю, давайте-ка, наверное, оставим Пускай у нас будет мужчина Я, наверное, по стандарту пойду Так, отец что у нас был? Так же точно, как и обычно Он мог быть и обеневшим лордом, и вором, и охотником Таким угодно Ну-ка, если, например, я выберу вампира Точно так же, да? То есть ничего не поменялось Думаю, может, они как-то изменили, нет? Кастомайс остался тот же самый Так, вы провели ваше детство в, ка в качестве... Ну да, точно так же Дитя Степей, подмастерия лемесленника, помощника в лавке и уличного сорванца. Оставим точно так же, как оно и есть. Ну, давайте-ка, наверное, оруженосцем я, или нет, кузнецом я стал позже. Ну и Жажда Приключений, наверное, точно так же, да, все как всегда. Жажда Власти и Нажима, по-моему, точно тоже было такое. Ну и сбоку у нас все указывается... А, слушайте, если я бы выбрал вампира, нет. Ничего не поменялось. Биография стандартная. Ладно, двигаемся туда вперед. Так, дворянин-мужчина. Наверное, хотели написать, вы дворянин-мужчина. Ну ладно. Вы можете счесть, что вы способны относительно быстро занять место среди великих лордов в Кальрадии. Небольшой, видимо, недоперевод, потому что я не думал, что здесь у нас Калерадия. <связывая> потому что королевство Франции с гондорским флагом, я что-то не пропоминаю, в Калерадии. Золотая Орда <связывая> с черепом, да? Королевство Англия с драконом. Королевство Италия, непонятно с чем вообще. Священная Римская империя здесь у нас есть, королевство в Болгарии, Османская империя, Кальм... Кальмарская уния. М -м да, интересный набор государств в мире фэнтези. Э -э почти что все государства у нас стандартные, то есть те, которые э -э реально существовали в Европе. Ну, помимо Золотой Орды, хотя она, в принципе, тоже существовала, но непонятно, какой здесь период у нас взят. Если у нас есть Кальмарская уния, ну, нет, точнее, если у нас есть Османская империя, то это по-любому уже после 1543 года. Но здесь почему-то у нас существует еще и Золотая Орда. Ну, вопросов, короче, очень много. Да, разработчики непонятно, чем руководствовались, когда государства такие здесь запихнули. Ну, давайте попробуем, за кого сыграть. Даже не знаю. Мне нравится то, что в Королевство Франции герб флаг Гондора. То есть, тут то самое белое древо в Минастерите, ну, давайте попробуем за них сыграть так, вы дворянин мужчина ну я это уже понял так, вам выпал честный нести который будет отражать ваш статус и принесет вам славу какой вы выберете <как> разработчики кстати по другому поступили по выбору флагов теперь здесь у нас просто существует такая огромная менюшка с большим количеством флагов, а не то как было э, в других модах, да и в оригинале Маленькая такая менюшка по 5 или по-моему по 10 да, флагов и вы могли перелистывать дальше. Здесь мы можем просто прокручивать вниз, мне кажется так более удобнее. Да и к тому же можно больше флагов запихнуть, чтобы их увидеть. А то вот это разнообразие флагов нам бы пришлось очень долго листать по стандарту, как это было в оригинале. Ну давайте посмотрим, какие здесь вообще есть флаги. Я так уже пролистнул, но скажу, что здесь у нас есть и гномии флаги, есть какой-то нежити флаги. Да, вампиров, возможно Или там, не знаю, орков Далее встречаются какие-то у нас Лисорубы здесь Всякого рода животные Разнообразие реально огромное Помимо стандартных, которые у нас были в оригинале Флагов, здесь были добавлены новые Не менее интересные Не менее Захватывающий дух Ну, я думаю, что, конечно, остановились На флаге Гондора Благо их здесь не так уж и мало, можно выбрать у нас тут даже, по-моему, Дол Амрота есть флаги какие-то, да? М -м просто перемешку, все у нас. И властелин колец, и средневековья, и какие-то непонятные фэнтезийные миры. Да, можно выбрать. Очень много всего можно выбрать. Ну, наверное, давайте-ка я изберу стандартный такой флаг. Гонтара синенький, с белым древом. Так, хочу оставлять да, сохранение в любой момент. Среди навыков что-то у нас новое появилось? Похоже, что да, что-то новое появилось. Например, некромантия. Так, каждый навык может улучшить вызов существ существенно одну минуту после битвы. Навык поможет со сбором душ мертвых. Они могут быть использованы для создания нежити, вызова демонов или создания медалей. Очень интересно. Точный выстрел тут у нас есть еще. Точный выстрел не был, был мощный выстрел да, Теперь у нас появился еще и точный Плюс еще появилась такая способность Как скритность Дополнительный урон вы можете наносить Андоручным оружием, арбалетом, пистолетом Или метательным оружием <coughs> Магическая сила, магическая защита Ну и в общем-то видимо все Да, немного здесь у нас подвели Они а под фэнтезийный мир навыки что, конечно же, правильно, потому что если бы у нас не было магии никакой, а хотя она в игре присутствует, то это было бы, наверное, глупо. Ну, Давайте-ка повысим, например, магическую защиту. Плюс, наверное, что? Точно выстрел попробуем увеличить урон дальнего боя. Лук и исключает выбрасывание оружия. В смысле, исключает выбрасывание оружия? Это как? Что-то я не понимаю. По-моему, я никогда не выбрасывал лук во время боя. Так, повысим еще ловкости и интеллект, а то как-то маловато совсем. Железную кожу поставлю и, наверное, хватит. Так, мастерство. Ну, здесь у нас осталось точно все то же самое. За исключением того, что появился такой еще э, вариант огнестрельное оружие. Распространяется на обращение с пистолями и мушкетами. Ну и давайте-ка, наверное, среди всего остального, что у меня возможно, я поставлю двуручное оружие. И все. Конечно же, нашего персонажа будет звать Персик. Я думаю, ни у кого не возникает вопросов по этому поводу. Так, и что мы видим дальше? Кастомайз нашего персонажа. <coughs> Его внешний вид. Ну, внешний вид можно задать, похоже, что разнообразный. Можно поставить, как видите, очень небритого, такого э, кавказца. Можно поставить какого-то рыжего крестьянина, уже весьма погрубевшей кожей. Ну, такого обычного средничка. В среднемековье азиата можно поставить эм, араба и другие лица. Много-много выбора. Причем я многие лица уже видел в других модификациях. По-видимому, они так или иначе добавляют из других модов разработчики модификаций э, лица, а потому можно очень часто встретить одни и те же. Ну, это как бы считать. Это даже, наверное, минусом нельзя посчитать, потому что почему бы и нет? Если э, уже как бы сделан кастомайз в других модификациях, и он вполне доступен, почему бы его не использовать? Да? То есть свои лица нафига создавать? Временно это лишнее тратить, если можно взять просто и, э, как сказать, попользоваться ну, бородки у нас тоже, в принципе, стандартные, я смотрю, ничего нового, хотя, может быть, новые какие-то бороды были сделаны, но они уже, как-то, знаете, с стандартным варбандом уже, конечно же, ну, когда вы много наиграли в других модах, вы просто не понимаете, это старая бородка или новая, ну, наверное, что-то было новое, но я просто не заметил, давайте, наверное, оставим такую небольшую бородку, так, среди причесок новые что-то есть? похоже что не очень большая часть это все что было в оригинале хиргитский здесь есть прически есть прически других народов оригинального варбанда ну и в принципе наверное оставим давайте какую-нибудь такую взъерошенную прическу я ее люблю порой выбираю просто потому что она мне нравится Ну давайте двигаем вперед вы прибываете фэнтези интересное название для мира <фэнтези>, Фэнтези очень оригинальная. Мир с дирами воинами, между молодыми государствами. Ну да, как обычно нам говорят о том, что вы можете сюда прибыть и стать кем угодно. Ну что же, у нас есть несколько вариантов, как мы можем начать. Можно начать как рыцарь, похоже, что это лорд, у которого уже имеется замок и несколько деревень. Можно играть как король. Ну а можно присоединиться к купеческому караван для поездки в трейн это, наверное, просто вы будете обычным играть искателем приключений. Ну, а есть простой быстрый старт. Это для тех, кто просто не хочет выбирать место начала и хочет побыстрее начать рубить головы врагов. Ну, что я изберу? Наверное, давайте-ка попробуем сыграть за рыцаря. Просто посмотреть именно, что у нас здесь имеется в виду. Ну да, имеется в виду именно играть в вассальной зависимости. Не, давайте тогда все-таки попробую по стандарту. Я думаю, что рыцарь и король, как играет, я... Ну, я думаю, вы примерно понимаете. Например, в том же Sense of Fate вы видели, как я играл за лорда. Так что ничего здесь особенного вы не увидите. Именно имеется в виду король или рыцарь. Просто представляете, у вас в самом начале уже будет какое-то государство, либо же вы уже будете в какой-то вассальной зависимости. Так. Вы пришли с караванами через сердце Европы. Небольшое непонятное здесь у нас э, повествование происходит, потому что вроде как Европа, вроде какая-то фэнтези, вроде что-то вообще непонятное что. Чего имеется в виду? Я не понимаю. Вы увидели шпиль великого города Флаштрейна. Его крыши сияют по золоту с последними лучами заходящего солнца. Так, вы снимаете комнатушку. Ну, как обычно, внезапно на вас какой-то мудак нападает, который хочет у вас забрать похожее, что золотко. Так, подождите-ка, что это такое? Персональный рыцарь. <смех> а это что такое? Это, это что, пистоль у него есть? Я могу еще пулять какой-то магией. ё-моё. Да, конечно, интересно, разработчик поступил. То есть у нас есть какая-то магия. Есть пистоли здесь, есть аркибузы. Короче, блин. Огромное, похоже, что множество ожидает нас оружия. У торговца такое печальное лицо. <смех> Похоже, что он не ожидал, что я выживу. <смех> ну и, в общем-то, попадаем, конечно же, к нему в домик. А он сейчас нам расскажет о том, что его мудак-братец попал в плен, да? Постойте, я вам объясню мое предложение. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, до свидания. Не люблю я эту линию с торговцем. Вообще, когда разработчики вводят подобную херню, я не очень приветствую. Хотя, ну, в принципе, логично, что в самом начале любой игрок захочет научиться играть. И он просто, может быть, не умеет даже играть. Но давайте посмотрим хотя бы на тот мир, в который мы попали. А он очень огромен, я смотрю. Существует здесь несколько островов, несколько материков. Сейчас мы находимся, похоже, на основном, на котором большая часть государств. Причем, причем... Карта очень так неплохо напоминает нам Калирадию, правда, ну нет, наверное, я ошибся. Тут Калиради даже близко не пахнет, это совсем новый мир, э, с новыми государствами, с новым ландшафтом, с новыми какими-то географическими объектами, типа вот этих островов, на которых есть тоже какие-то э, города и деревни. Блин, ну очень даже интересно, уже меня захватывает дух, судя только по одной карте, Думаю, что нас ожидает много интересного. Так, и кстати, нам в самом начале уже начинают рекомендовать, как играть. В принципе, это правильно, потому что порой игроки не знают, что делать. Особенно в том э, моде, в котором вообще все переделано. Надо, конечно же, нам порекомендовать как поступать. Но правда, здесь, по-моему, все то же самое, что было в оригинале. В принципе, да, нового я тут ничего особо не вижу. Можете читать книги, можете... А, ну вот автолут, это вот что-то новое, да. Это было либо же в Good моде, если не ошибаюсь, к оригиналу прикреплен мод. Либо это в других модификациях сделано специально. Так. Можно тут еще прочитать про всякие некромантии. А, текст некромантии, интересно. Прям очень мне это помогло. Ухаживание, экономика, ну да. Я думаю, что это все прочтение для вас, друзья. Если вам интересно, можете прочитать это и все узнать. Я тем временем, давайте-ка посмотрю, какие здесь есть персонажи, помимо меня. Вау, кстати, тут есть боярни. Вот это меня очень сильно удивляет. То есть, прикиньте, здесь есть боярни, а бояре есть? Может быть, я как бы не против боярин, но бояров-то нету. То есть, получается у нас так, что... Женщины заправляют, похоже, что Русью. Хотя здесь у нас имеется в виду не Русь, а Золотая Орда. Почему тогда... А, ну нет, это они тут по разным государствам раскиданы. Есть в Кальмарской унии боярыня, а есть в Золотой Орде. Хотя, в принципе, они на каких-то... <coughs> Прошу прощения, выражусь так. Азиатов не похожи. Ну, хотя, ну, частично. Некоторые похожи, а некоторые совсем не похожи на каких-то азиатов. Кстати, вот давайте посмотрим на мужа ее. Ну, в принципе, да, он и вправду азиат такой неплохой, с Ближнего Востока прибыл сюда. Так, король лабрадока, кальмарская уния. Вообще, кальмарская уния это что имеется в виду? Это какая-то гномия страна или что? Ну, непонятно, тут нам не объясняют, к сожалению. Причем большинство похоже, что гербов у нас стандартные из варбанда, то есть они не переделаны. Есть что-то подобие герба у некоторых стран, но они почему-то, видимо, в каком-то размере были не том загружены и поэтому выглядит как какой-то непонятный прямоугольник черный. Небольшую недоработку я уже заметил, да. Но давайте посмотрим, какие здесь есть города и деревни, замки и крепости. На них я смотрю очень много, очень очень много. Разъезжать здесь, видимо, можно очень-очень долго. Если вы захотите, можно исследовать этот мир практически бесконечно. Ну, так, ну еще по персонажам пройдусь, посмотрю хотя бы на их лица. У женщин, кстати, как мы могли заметить, были переделаны лица, что уже является неплохим зачетом. Порой они просто уродливые, как, например, в оригинале. Я думаю, что там мало кто вообще мечтал о том, что пожениться... Потому что крайне это некрасиво выглядело. Вау, кстати, военный виконтор и муск. Это у нас уже начинается какая-то... Какие-то государства нежити. И, кстати, почему-то нежить у нас Османская империя. А, очень интересно. Ну, кстати, в Королевстве Италии тоже есть какие-то некроманты, некромонтеры. Хм. Ну-ка, давайте посмотрим Королевство Италия. Может быть, там все такие... Ну, похоже, что да, я вправду. В королевстве Италии у нас вся нежить проживает. Не знаю, может быть, это все-таки какой-то корявый перевод был сделан, потому что я не думаю, что э, в оригинале разработчики решил наименовать королевство Италии. Э, Какое-то государство, в котором располагаются войска нежити. Блин, ну это очень глупо выглядит. И Османская империя, кстати, тоже как будто нежить. А почему, кстати, вот этих вообще героев зовет хитрость? Тоже вопрос какой-то не такой хороший. Садистский граф Фридрих. И почему они вообще садист? Ёпт, оль, моктель. Это что вообще такое? Да, какой-то непонятный гоблин. Каменный гоблин из Дьявола 2. Садистский викон Кариллас. Вопросов очень много возникает. В Золотой Орде, кстати, у нас проживают еще и орки. Наверное, знаете, здесь все так перемешано. Нет какой-то определенной фракции. Именно заточенные под, э, например, нежить. Или же заточенные под свет. Э, как было в Героях Меча и Магии. Здесь у нас все по-разному сделано. Ну, или, может быть, не совсем по-разному. Можно, наверное, заметить какую-то <coughs> закономерность. Ну, я, в общем-то... Не знаю, в чем проблема разработчиков была, когда они создавали государство. Почему такая хрень? Ладно, что же. Давайте заедем хотя бы в город, а то вокруг да около ездить, около него я не хочу. Ну, в первую очередь сходим, давайте-ка, наверное, в таверну, потому что это сердце любого города. Здесь у нас располагается большая часть героев, большая часть наемников. Ну и, похоже, что да, у нас здесь все 16 героев, которых мы хотели бы взять. Ну, хотя нет, они не все здесь 16. Есть, кстати, стандартные... А, так они, видимо, всех оставили стандартных героев, слушайте. Бахиштур, Бундук, Мательд, Борча. Да, я их всех помню. Это оригинальные герои из Монтбейда Варбанда. Ну, причем, может быть, конечно, они были чуток переделаны. Может быть, совсем чуток, потому что Ферентис, в принципе, такой же, как и раньше, унылое говно. Ну, прошу прощения, но просто кто знает, кто смотрел мое первое прохождение по Монте Блейду в Варбанду, меня поймет. Ну и Борча все такой же угрюмо. Хотя у него лицо было немного переделано. Хм, интересно, в связи с чем так оно было сделано? Ну, кстати, здесь очень много всяких жителей, горожанок, что, конечно же, меня также радует, так как и надо, чтобы это верно была наполнена, не просто пустая, как, например, это было в оригинале. Ну, кстати, я могу с ними еще и поговорить. Они просто не скажут, типа, э, иди ты нахер, я, типа, занят. Нет, можно с ними поговорить. Хотите пить один или в компании? Таким образом, вы ставите, кто кого перепьет. И ставку заберет выигравший. Что? Что-то я не понял. Можно играть, типа, на выпить сколько вина. Ну, давайте-ка выпьем вина. Какую ставку вы делаете? Ну, давайте 10 динар. Первый кубок за всех собравшихся. Ах, это вино, вино великолепное. Давай еще чашку. Ну давай. Харф, нет, неплохо. Я чувствую, что мне очень плохо. Вы потеряли 10 динар. <coughs> Интересно, каким образом я должен был победить? Я то есть должен какой-то прокачивать скилл по выпитью. по пятью спиртных напитков, ну. <coughs> не знаю, не знаю. Так, что это? Дрочливая забулдыга. Ну, что уставился? Глаза вырвать? Что ты сказал, животное? Да я тебя... Я сотру хмолку с твоего лица. Ёп, тельмопти. Нет, нет, а, Блин, их двое было. Капец. Меня взяли и сбили просто. Не, я думал, что там он один, а там, оказывается, еще и второй подошел, сукин сын. Ну-ка, давай, сейчас вот нападай на меня. Сейчас он уже нападать, наверное, не будет, слушайте. А... Так, я ему нанес урон каким-то образом. What the fuck? <свят> ну-ка, ну-ка, я сейчас перезаряжусь, подожди, парень. Да ни хрена себе, он живучий какой. Ай! Да блин, охренеть, он неубиваемый. <свят> Жесть. Так-то, блин, забавно, кстати, почему эти дрочливые забулдыги, они еще и, главное, вдвоем нападают. Такого же не было в оригинале. Ну, ладно, это, похоже, что немного была переделка сделана, что весьма забавно. Слушай, здесь у нас сидит Тевтонский военный клирик. Он к нам может присоединиться, но сейчас я его не смогу взять, потому что у меня просто на все нет денег. Ну, разумеется, родственники из Испании персику всегда поставляли огромное количество денежат. Поэтому неудивительно, что у меня оказалось 29 тысяч динаров в кармане. Так, ну, ладно, возвращаемся обратно. Хотя нет, слушайте, давайте посмотрим, что у нас есть вообще на рыночной площади. Здесь, я смотрю, очень много нового было сделано. Здесь, помимо всего прочего, имеется возможность встречи с мастером гильди, встречи с верником. Можно торговать автоматически и узнать, где здешние цены. В принципе, это было... Уже во многих модах, и да и в оригинале, узнать здешние цены можно было. Можно, кстати, что очень странно, следить на ограбление. Я не знаю, это как вообще сделать. Ш что это себя даже представляет, близко представить не могу. Можно также отправиться к кузнецу или пожертвовать деньги. Кому пожертвовать, за что пожертвовать, непонятно. Ну давайте сходим пока что на ограбление, будем узнавать постепенно. Так, вы решили отдохнуть, чтобы дождаться кое-кого. В каком-то смысле. Так, вы видите кого-то одного в поле вашего зрения. Какого чертного? Так, давайте попробуем устроить набег. А, так, так, так. У нас один противник, и он, наверняка какой-то очень прокаченный, да? What the fuck, это же я. Это реально я, это просто я второй. Какого черта, я сам на себя нападаю, что ли? Да, реально это я. Персик ранен ударом французского бронированного мечника. Что? Человек мертв. Нашли лишь небольшую сумму и оружие. Какого хера? Кто-нибудь понял, что произошло? Я, получается, сам себя атаковал. При всем этом он вообще не двигался почему-то. Так, окей. В общем, я сходил на ограбление. У меня из-за этого снизился авторитет среди местных жителей. Хотя нет, не уменьшился вроде как. Вопросов очень много, к сожалению, ответа я пока не получил. Давайте устроим встречу с таверником. Это что имеется в виду? Так, мне нужно нанять солдат. А, ну понятно, это я просто говорю с таверником местной таверны. Он по сути ничем не отличается от того, что я у него поговорю с ним поговорю реально в таверне. Ну, а давайте, например, посмотрим, что если я пойду к кузнецу. Модернизация вещей. М -м, можно устроить модернизацию. Кстати, очень даже это интересно, но при этом надо иметь еще и при себе инструменты различные и какие-то материалы для улучшения. То есть так просто вы не сможете прийти к нему и сказать, вот улучши мне мою оружку, я тебе дам за это просто денежки. Нет, надо сначала принести ему предметы, которые он сможет использовать для, собственно говоря, вашего улучшения. Среди еды, кстати, я смотрю, немножко изменились иконки, были какие-то добавлены новые вещи, типа вина на сотню, ну фрукты это у нас были, просто переделанная иконка, говядина стала стандартная, свинина новая, причем, кстати, я не сразу не заметил, у нас тут под, под 100 ограничения еды, то есть хлеб мы купим, и там 100 уже будет штук его, поэтому вы можете купить еды, ее реально надолго хватит, наверное, на несколько хороших долгих походов. Ну, давайте куплю вот столько еды, я думаю, мне это вполне хватит. Так, торговец оружием. Что мы здесь видим? Довольно-таки разнообразные виды вооружения. То, что у нас было уже в оригинале, и то, что было добавлено новое. Например, рыцарский тарч у нас был уже в оригинале. А вот тяжелый гондорский щит башни, это что-то новенькое. Да, поэтому давайте-ка мы сейчас заменим мой старый круглый щит, побитый с, гор... с гондорским гербом. Пускай у меня будет такой мощный толстый тарч. Причем, вот, кстати, снова я вижу такую особенность. Не знаю, что имеется в виду, но вы видите, что внизу написано в описании. Цена основной стоимости 2.6. 2,6. Что это имеется в виду? Не пойму. То ли можно заплатить побольше денег, и тогда вы получите какое-то усовершенствование дополнительное. То ли что... Остается это тайна пока что для меня К сожалению, ответа я не нашел до сих пор Ну давайте-ка, наверное, возьмем что еще Секиры я брать не буду, потому что я верхом езжу Давайте-ка, наверное, возьму Хотя нет, не буду, наверное, брать даже оружие Оставлю этот балансированный меч, потому что он очень даже неплохой Хотя, что-то у меня есть некоторое подозрение, что может быть лучше взять мощный меч какой-нибудь огромный или же тяжелый клевец, ну хотя нет, клевец тут точно будет не очень хорош, а вот мощный двуручный меч будет гораздо полезнее, чем... Ну, надо попробовать, давайте сначала просто с одним этим мечом поездим, а потом я уже возьму поменяю оружие. Есть, кстати, у нас еще отличная пика, но я как понимаю, чтобы использовать магию, нам нужен, да, как видите, волшебный посох, если у нас не будет посоха, тогда мы не сможем использовать. Кстати, вот где можно купить посохи, я пока не понимаю, Потому что здесь у нас, например, в магазине оружия нету. Если мы пойдем в магазин доспехами, здесь тоже нет наверняка магии никакой. Надо, наверное, ее прикупать в каких-то особенных местах. Вот, кстати, очень есть хорошая броня. ё благородное вооружение. 62 тысячи стоит один шлем. Так, кстати, шляпа волшебника. А тут тоже нету, да, никаких одежек для волшебника. М -м да, к сожалению, не наблюдаем. Но броня, как видите, совершенно есть новые. Есть также старые из оригинала. В принципе, разработчики так совместили оригинальное оружие с новым. Потому что, в принципе, конечно же, средневековое оружие, средневековая одежка частично должна подходить под эту фэнтезийную эпоху. Да, тут даже у нас есть лебедина. Доспехи гондорские. Похоже, что и правда эта фракция ассоциируется. С Гондором, ну кстати, что интересно, есть пугливый боевой конь, у которого, который выглядит как какой-то непонятный то ли лев, то ли ворон, то ли орел, похоже, что это тоже взято как-то то ли из героев, то ли из Вархаммера, я честно в догадках пока что, да, дофигища всяких лошадей, которых вы можете взять себе. Но я бы, в принципе, взял бы себе даже вот этого вот боевого коня пугливого. Не знаю, насколько он пугливый, будет ли он бояться, когда я буду на нем ездить. Но скорее всего нет, это просто имеется в виду, что он. Ну, а такая у него особенность. Так. Ну, давайте сходим, наверное, к кузнецу еще раз. Посмотрим, что нам нужно. Надо два железа. Откуда взять железо, я не знаю. Может быть, имеется в виду даже не железо, а имеется в виду. Бро... Это как его бронза, блин, хотел сказать серебро, давайте возьму серебро, не знаю, то ли хотел сказать мне кузнец или нет но похоже что да, он то хотел сказать, почему правда тут написано железо тогда непонятно, давайте разовьем наш простой свиток магических стрел так, мы потеряли соответственно динары и также наши инструменты Ну что от этого стало я не знаю Мешок со свитком магических стрел. Видимо, он был улучшен. Я не заглядывал до этого, да? Не смотрел. А как, кстати, другие вещи улучшить? Поношенная волшебная робота ученика, либо же это невозможно улучшить? Хм. Ну ладно, уходим тогда. А, точнее, какой уходим? Мы должны еще в таверну зайти. Я же, собственно, ради этого-то и заходи на рыночную площадь, чтобы деньги получить. Сейчас возьмем кого-нибудь себе, возьмем в армию. Тут были какие-то клерки боевые, я их уже теперь не вижу, к сожалению. Есть музыкантша, я хочу попросить вас написать поэму и музыку к ней. Ха. Так, петь вы в раздумьях, Может, почему бы вам не выйти, чтобы заработать деньги, как и другие барды это, же, это делают. Желаю вам всего наилучшего. Ха. Так, горожанка, этот человек выглядит очень занятым. Кстати, теперь я не могу с горожанами говорить, походу, да? А, нет, с горожанином могу, а вот с горожанками нет, наверное. Так, я хочу играть с вами в следующей жеребьевке. Так, Орел, ну начнем. Посмотрите, это Решка, удачнее на вашей стороне. М -м да, наверное, жители здесь очень хорошо обманывают друг друга, поэтому я с ними не хочу об этом говорить. А, кстати, хочу найти Леди, вы выиграете. А, ну ясно, это та же самая игра, которая была во многих модификациях других. Вы должны разыскать леди, сейчас будут мешаться карты, и типа вы должны найти, где же это леди. Ну, я проиграл, но ну, на самом деле я предполагал, что я выиграю, ну ладно, давайте еще раз попробуем. Ага, вот теперь я выиграл. <coughs> давайте поставим 50 динар. Опа, ну ладно, я не хочу уже дальше играть. Игра не очень интересная, не знаю... Может быть, кому-то будет интересно, а может, просто захочет кто-то заработать деньжат, да? Наверняка, собственно говоря, только для этого игра и нужна. Так, горожанка. В горожанке ни одна не говорит, я думал, может быть, снять ее. <сёк> К сожалению, снять не получится. <сёк> Ладно. Уходим, давайте-ка и пройдем теперь на арену. Кстати, как вообще разработчики реализовали арену-то? Это весьма тяжело, потому что все-таки как-никак на арене надо так сделать, чтобы вы и не выигрывали постоянно, но и при этом не проигрывали. Хотя, наверное, здесь арена точно такая же осталась, как и в оригинале. Ну, давайте хоть, хоть просто сыграем, подеремся. Ну и, собственно, да, говоря, видим, что... А, нет, кстати, не совсем обычная арена. Тут у нас немного переделано, Блин. Блин, я вообще что-то даже не смог его атаковать толком. У него еще и броня, блин, но его хрен, наверное, убьешь. Давайте снова попробую. Так, хм, у некоторых есть броня, у некоторых нет Чё к чему я не смог использовать свою броню, непонятно Дали бы мне использовать Ну, кстати, музыка играет, слышите? Музыка играет, по-моему, из четвертых героев, что классно очень Разработчики, похоже, что любили героев Но здесь, собственно говоря, и была одна из картинок из героев каких-то То ли пятых, то ли четвертых, я точно не помню ну и использование этой музыки, я считаю, вполне подходит. Тем более, что она авторским правом, насколько я знаю, не защищена. А, кстати, слушайте, а лошади, они просто исчезают, когда убивают наездника. Или нет? Не всегда можно сесть. Нет, нельзя сесть. Да блин. На тебя, сукин сын. Так, сейчас пометаем копья. Слушайте, давайте погромче сделаем музыку, да, как вы думаете. так вот, <coughs> продолжаем битву, жаль что здесь нельзя кастовать магию, просто вы по сути деретесь вручную. Я хотел бы хотел сейчас вот магию покастовать, ну походу только вы сможете с посохом ее кастовать, по-моему если не ошибаюсь в героях такая же фигня была, что если вы только имеете посох в руках, тогда вы сможете использовать магию. Поэтому, в принципе, это логично так сделать. Ну, ладно, я погиб. Кстати, я не мог поменять копье на ручное оружие. По-видимому, его можем вот только метать. Так, ну что же, у вас хорошая техника. Ну, спасибо. Мы можем, кстати, обучаться. Тут еще квалификацию оружия. Так, насколько вы хотите повысить квалификацию на 500? Я потратил динары, я повысил оружие, что ли, как эффективность? Hmm. Мы можем, кстати, еще узнать, какие здесь будут турниры поблизости. Квалификация, опыт. Да, слушайте, а здесь можно еще и покупать опыт. <coughs> Вообще классно. То есть вы возможность имеете такую, купить опыт за деньги. Не знаю, правильно это или нет, потому что сейчас получается... Теперь так сделано, что вы просто, если имеете деньги, можете купить опыт и сразу же раскачаться далеко вперед. Получается, здесь не существует прокачки по-медленному. Ну, то есть вы можете по-медленному прокачиваться, можете купить. Не знаю, так надо было бы делать или нет. Потому что теперь видите, сколько у меня очков оружия, сколько навыков и сколько атрибутов. Быстро прокачка, я считаю, что это почти что читерство. Можно приравнить даже к этому. Ну ладно, что же, будем заканчивать на этом нашу часть обзора. В дальнейшем мы отправимся в другие страны. Приходите на следующий обзор, на следующую, точнее, часть обзора, и мы продолжим следовать данный мир. Ну а с вами был Веном. Всем пока, удачи!